Новое реалити шоу. попади в мусорку, ты не попал в мусорку. Он пошел попадать в мусорку. Ребята, что же происходит? Что же происходит? Прямо на игровой площадке взрослые мужики кидают в мусорку зажигалочку. Ра, Ра, крути центрифугу. Да ну! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А Фу, меня тошнит! А, фу. Стой! Бля, я улетаю. Ты улетаешь и меня... Фу, блядь, пристань! <свистит> <свистит> а, а, а, боже! А, это не быстро, но так тошнит. <свистит> <свистит> <свистит> меня сейчас! А. Ой, блядь! Фу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой, меня ведет! Главное, стоять. я. Я тоже стою. По сути, это реалити-шоу. Просто жесткая съемка с стабилизатором. Случилось? Что случилось? <связи> <связи> <связи> Отдаю камеру, тебе пошли на это. <связи> <связи> я Погнали куда-нибудь еще. Но то что ты чуть не пизданулся, это уже ну ка давай, держи! Что, ну пацаны, по хоккей поиграем? Да! Надо траву скосить только. Пошли. Кс-кс-кс-кс. кс тебя весело? весело? Пошли с пирса, попрыгаем. О, яйца! Я думал, встать топку туда Я как это в титанике. Слушай, а? стой, стой. <по> ха давай, ставлю как в титанике. Нас снимай. <Matchting> мы шикарные, да, да, да, в братски Давай, в братски Ха-ха, Я как титаник, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Блин, вот здесь бы эти самые установить бы, на, на которых можно плавать, лодочки. И такая, знаешь, с, с девушкой своей любимой дамы сердца. Платье, плаваешь, да. Такой, на середину заплыли и такой либо поцелуй, либо отсюда сама поплывешь. Плыви нахуй. Пла плавать имеешь, нет. Так, так, так учись. Что Ребята, вам еще? Да бла-бла-бла. Да бла-бла-бла. Да бла-бла-бла. Да бла-бла-бла-бла. Да бла-бла-бла-бла-бла. Да бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тут единственный, кто бля, светит, это я. Какое утки. Ребят, смотрите, утки, утки или гуси, утки или лебеди. Птицы. Я считаю, что это птицы. Ого. Уго, мне камера приближается. Смотрите. Хоп, фу Оп. Фуап. Что, сгоняешь, за пивом? Я там на том берегу оставил. Красота, красотища, красопенщи. Нет, не вы, вы страшные отойдите. О, красота настоящая. А, ты меня ударил. Будем драться. Это, фаталити, бой. Давай бой пальчиками большими. Давай сюда палец. а нет, я побежду! Побежду! Победю! Ты меня не победишь в пальчиковом бою! Нет! А -а -а -а -а -а. Ты видел? Я выиграл его! Ребята, я почти его выиграл. Все видели? <alive> Просто тебе повезло. Ребят, смотрите, смотрите, смотрите! Это Тина! А ты скотина! <сélve> <сélve> <сélve> Я Крут, эй, йоу, с вами я Крут, сегодня с вами влог из Клейтенбург. Блять, ты что хотел сделать? Я все пишу на видеокамеру. Ого! Вау! Вау! Чё, Чекса, хотите обзор на мужской туалет? Пошлите. Пока эти не дошли, улыбаемся. Надеюсь, там никого нет. В смысле в женском? Я в женском? В смысле женский? Блядь Ты уже второй раз заходишь, блядь А кто мне говорил там что-то? Смотри, смотри Вот тут М А там А он так уверенно залетел Получается я всю жизнь ходил в женский туалет? Чтоб вы понимали, прекрасно читаемый фла... Ой, блядь. ЗНАК! Я прям понял, куда мне ехать. Ой, машина сзади. Да и не вы, я имею в про нормальную машину. Капец, тут вечно столько машин стоит, как будто людям есть куда тратить деньги. Типа, блядь, на что можно тратить деньги и вклить Типа, прикинь, да. На меня, например? Никто не тратит. Нет. На тебя даже копейки жалко. Сля ты мелочный. 200? Даже у мусорки жизнь интереснее, чем у меня, она хотя бы в цветах, блядь, живет. Вон, я же говорил, салат... Блядь, это Форд салатовый. Да идите уже, жопу. Сам ты дальтоник. Я просто не знал, что это Форд, я думал, это Сяоми, Сайоми. Долбаёб, Сяоми у тебя в руках, он синий. Он черный. Чехол сними. Не хочу. Твое лицо на весь Youtube засвечено, чтобы у тебя девочки... Тя, блёт! Ты долбоёб! Фух! Ко! Ко! Ко! Ку! Ко! Ко-ку! Ты что ли? Куда ты идёшь? Я здесь. Я устал. Подожди. Я припаркуюсь. Ты долбоёб! Вырубай Эй, эй, еще! Снимать можно! Вырубай камни машины, даже не Зараза, а? Я машина. Ты даже на самокат не похож. Слышите, ребята, я же машина, просто сверхсы, просто машина, убивца. Ты убийца своих сперматозонов. Короче, все, давай, пожалуйста. Давай. Зачем ты сегодня убил своих детей? Короче, ребята, вот тот челик как-то выпил э, 10 таблеток валерьянки, и теперь ему плохо. Его, короче, тошнит, кружится, кружится голова, ну и давление, походу, низкое сильно. Короче, напишите в комментариях, опасно ли это для здоровья, 10 таблеток валерьянки бить, чтобы ему так плохо было. Вот.